уже в этом году, наверное, в 2014 что в Германию отсылали какие-то, значит, на биопсию какие-то частицы, а там сказали, что этому человеку осталось жить там максимум два месяца, это саркома, а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 и вся группа, которая этим занимается Это группа преступников простонародье шайка Поэтому я считаю, надо их Независимо от того Какие они там настоящие и ненастоящие Придать трибуналу и там разбираться